you За окном листочки клена распускаются, береза в стороне засечь стоит, яблоко клену, не ревнуя, улыбается, затянется береза, лишь на все глядит, клен не настолько голод, чтоб тешится с березой, Ему с годами яблока, так дорога. Пытался ветерок с березой одинокой Он прикасался к ее веточкам слегка Примерно в жизни у людей вот так бывает Кто-то завидует другим большой любви Бывает так, что кто-то все в любви теряет Уходит даже, впрочем, кто-то из семьи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 И основания тому бесценно тратят, Виной становятся, как правило, в любви. А за окном листочки клена распускаются, Береза в старое стоит. Яблонька клену неюнуя улыбается, Соперница береза лишь на все глине. В жизни у людей вот так бывает: кто-то забитует, другие в большой любви. Бывает так, что кто-то все любить теряет, уходит даже против кто-то из семьи. Примерно в жизни у людей вот так бывает: кто-то забитует, другим большой в любви. И так что кто-то все любитее Уходит даже против кто то из семьи